Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и у нас очередная посылочка из магазина Computer Universe. Я пока занят достаточно долгим видео о разгоне процессоров Ryzen. Это будет что-то типа видеогайда, поэтому давайте пока, чтобы вы не скучали, посмотрим на вот эту посылку. Посмотрим, что внутри, расскажу, как обычно, как быстро она доехала. Вот, вот такой вот небольшой малыш. Видим здесь, что разошлась посылка. Но это уже я при вскрытии на почте, пока удостоверивался, что там не кирпичи, умудрился поломать. Так, в принципе, упаковка повреждена не была. Так, смотрим, что здесь. Как обычно, очень много прессованной бумаги упаковочной и, собственно, само содержимое. А именно, вот такая вот материнская плата. Ну, самая обычная B450-ка. Ничего в ней выдающегося, я бы сказал, нету. Давайте дальше. Вот такая вот Vega 56 -я. Дюжи стали эти карты популярными, потому что на них, в принципе, сейчас упали цены, особенно в Computer Universe. Есть очень хорошие скидки. Люди прошивают их и делают из Vega 56, Vega 5, 64 -ю. в общем, кучу всяких вещей можно интересных сделать с видеокарточками от AMD. В принципе, как это было с 470-ками, которые шили под 570 или там 570 шили по 580, уже, честно говоря, не помню. А вот. Но разные махинации совершали, во всяком случае. Далее у нас здесь SSD-накопитель. Это Crucial, опять-таки, на 1 терабайт. В принципе, не плохой далее Далее у нас здесь контроллер вот такой вот от компании Delock. Контроллер для USB-портов. Ну, тоже под заказ, как, собственно, и все здесь. А вот что здесь мы видим еще. Да-да-да. То, что можно заказать компьютер Universe. кофе друзья блин на самом деле в компьютер Universe очень широкий ассортимент товаров и не только компьютерные железки там на самом деле много чего можно интересного найти кофе в том числе и были этим летом у них электросамокаты в общем хрена всего кофе брался под кофемашину. у них сейчас очень выгодные скидочки на кофе-машины, в том числе DeLonge, знаменитые крупцы по также называется фирма вот тоже на них хорошие скидки то есть там скидки доходят до 50 процентов та кофемашина, которую я хочу стоит у нас 90 тысяч там она обойдется вам ну за 500 евро сколько это ну 35 36 ну с доставкой 40 тысяч Здесь она стоит у нас 90, то есть точно такая же, одна и та же модель, даже один и тот же цвет. А вот, поэтому заказывайте, друзья, пока есть такая возможность. А вот, давайте сейчас посмотрим на видеокарточку, как она доехала, и посмотрим на материнскую плату. Кофе пробовать не будем, это уже оставим под кофеварку. А вот, давайте переключимся. И вот мы можем уже более подробно все рассмотреть. Давайте начнем, наверное, с материнской платы. Коробочка самая обычная. Да и, собственно, материнская плата тоже. Все как и всегда. А, как мы видим, запаковано в антистатику. Это стандарт для упаковки всего, чего только можно. Слава богу, антистатику не снабдили чем куда же без него вот вот такая вот материнская плата в принципе очень миниатюрная мы видим хорошие радиаторы на цепях питания ä, небольшой радиаторик на собственно самом чипсете ну я не думаю что он тут большой и нужен это не x570 к слову говоря видим армирование на писяки ну хотя тоже зачем оно нужно это очень спорный вопрос ну, вот такая вот небольшая плата. Два разъема мы видим вертикальные, четыре горизонтальные для подключения, соответственно, накопителей, допустим, саташек э, жестких дисков или саташек э, SSD. Вот, то есть, в принципе, неплохая эта плата, нормальная. Тоже бралась под одного из клиентов. Вот. Ну, мне кажется, что очень интересно. Выглядит неплохо. Но на практике, как она себя ведет, какие у нее показатели по разгону на ней процессоров, я, честно говоря, вам не подскажу, друзья. Теперь давайте посмотрим на видеокарточку. Асус у нас любит все заклеивать скотчем. С торцов. а Приходится пользоваться ножом. Ну хотя какая-то защита от того, чтобы ее не скрывали, не подменили. Хотя очень слабая, я бы сказал. И вот как ее открыть, это, конечно, очень печальный вопрос. Сделали упаковку, называется. Всеми любимая. Так, это у нас трикс. Обычная трехвертушка. Вот так вот она выглядит, коробочка в коробочке. И давайте посмотрим, что у нас внутри. И вот, друзья, сама видеокарточка. Три вентилятора, массивный, огромный радиатор, увесистая, тяжелая. Надписи RS, ну, это типа линейки УАСУСа. Вот, или даже не знаю, или под бренд их ней. Тут уже каждый думает, что хочет. А вот вот такая вот карточка Vega 56. Я ее немножко протестирую, попросил заказчик, чтобы проверить, что она действительно работает, чтобы не отправлять ее, так скажем, в невидение. А вот, но у меня лично желания особо делать по ней видео нету. Если у вас какие-то есть пожелания, может быть могу пару тестов провести ее вот но карточка в принципе то неплохая И для дешевого недорогого компьютера просто отлично то есть стоимость у нее просто шикарная вот особенно на Computer universe есть на некоторые модели бег 56 -х. очень хорошие скидки очень очень хорошие скидки вот то есть карту там буквально можно урвать за копейки соответственно все это доехало очень быстро. Я сам удивился, но 10 дней, друзья. 10 дней на всю эту посылку, чтобы она дошла. Да, собирали ее достаточно долго. Там что-то искали. По-моему, то ли вот этот вот маленький контроллер искали дольше всего. Вот, все остальное, в принципе, было в наличии. Вот такая вот посылочка, друзья. Так что, если у вас есть желание что-то доказать с Computer Universe, то поспешите, пока у нас не снизили лимит таможенного ввоза с Нового года. Так что до нового года успейте заказать, сейчас у них была акция, что 20 лет компании, в ноябре, в декабре мы увидим акцию, посвященную Рождеству, поэтому будут скидки, будут бонусы, да и сейчас там достаточно большие, хорошие скидки на многие товары. Вот, как и обычно, ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании. И если видео вам понравилось, если вы хотите поддержать канал, то нажмите лайк, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. Про кофе расскажу уже, когда его попробую, собственно, когда привезут кофеварку. Но это уже будет в конце, скорее всего, октября или где-то в его середине. Вот, собственно, и все, друзья. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Белый, и до скорых встреч.